Вот вы сегодня отказались и сказали: "Ну мне надоело, все хватит. что это за сумасшедшая любовь все время он в моей голове или наоборот она там в моей голове присутствует все время. Все хватит. Да, на какое-то время связь может как бы прерваться, вы можете не чувствовать. Но ну, а потом проходит какое-то определенное время, и вы вновь чувствуете, как в ваше сердце, в вашу душу проникает эта любовь." Проникает этот поток, который вас связывает. И это невозможно, невозможно убрать, пока миссия не завершится. Миссия встречи с этим человеком не завершится. Ведь в моей жизни тоже было несколько встреч с родственными душами до встречи с Андреем. И я также недоумевала, ну что, зачем мне дано это, если мы не можем быть вместе с этим человеком, если жизнь нас ну, буквально разводит, она не дает нам быть вместе. Ну, все обстоятельства показывают, что мы не должны быть вместе, как мужчина и женщина, как муж и жена. И зачем нам эта связь? Но эта связь периодически возвращалась, возвращалась, возвращалась. Урок не был пройден. А эта связь обрывалась. Человек уходил в свою жизнь, я уходила в свою жизнь. Потом случалась новая встреча с родственной душой. И так все по кругу. И уже предпоследняя самая была, как раз, последняя была, вернее, до встречи уже с Андреем. Когда я уже действительно, я не понимала, зачем мне эта встреча, которая приносит мне колоссальные какие-то страдания, и зачем мне вообще эта Любовь, не нужна мне эта Любовь. Вот так я мыслила, так я говорила. Думала, что это не мое, путь любви это вообще не мое, это не про меня, потому что мне колоссально не везет на этом пути, потому что... Никогда я не встречала разделенной любви, так сказать, когда встретились, сошлись, за руки взялись и пошли в свою жизнь. И я действительно отказалась от, от любви. Вот говорю о своем опыте горьком. И что со мной случилось, как только я отказалась от потока любви, как только я сказала, все, это не мое, это не мой путь. Я за запоем читала книги Карлоса Кастанеды. Со мной происходили удивительные процессы, которые там многие боятся. Я думала, вот это мое, это мой путь, мой путь одинокого воина. Самое смешно, самое смешно сейчас уже это вспоминать. Ну вот я решила все, я нашла свой путь, путь одиночки, путь одинокого волка, одинокого воина, странника. Я писала стихи о смерти что смерть — мой союзник, ну и так далее, и так далее. И в итоге я и пришла к тому, что уже сказала, все хватит, Господи, давай, забери меня уже отсюда, потому что здесь его нет, того, кто моя вторая половинка. Я вот так выражалась, я это чувствовала, я не знала тогда никаких этих терминов, и да и негде было их найти на самом деле. И просто знала, что есть кто-то, кто очень хорошо поймет мою душу. Не мое тело, не мою личность, а именно мою душу. И мне так этого не хватало. И вот я уже, да, сказала, все, хватит. Высшие силы решили, так с этой дамочкой бесполезно. Она ни на что не согласилась. Сейчас она умрет, и все тут. И прозевает всю свою жизнь. Поэтому меня быстрыми темпами... Хотя тогда мне так не казалось, что быстрыми, но все-таки достаточно быстро привели ко встрече с Андреем. И когда эта встреча случилась, я еще помню, Андрей мне рассказывал, о чем ты мне рассказывал, о пути любви, да? Что, ее, что, я, что, женщина, что я такая женщина, которая, которая должна жить в любви. Или которая... при, при первой же встрече, которая какая, физическая встреча 12 апреля 2019 года. Наша такая первая настоящая встреча произошла, я стал даже неожиданно для самого себя вываливать на голову Шанти, вываливать колоссальное количество различной информации о пути любви. А я говорил, говорил бесконечно, и я просто сам не знал, откуда, откуда эти слова берутся. И только через день, через два я понял, что через меня идет реально какой-то очень сильный, очень мощный поток, который направлен буквально на спасение Шанти, что ее нужно было спасти. И мы почувствовали, что я почувствовал, Шанти почувствовал, что вот время так спрессовало, что каждые секунды, каждая минута, они были очень сильно наполнены, они были очень сильно важны, что времени мало, нужно срочно, срочно, срочно что-то делать. А вдруг возник какой-то колоссальный Порта. темп, темп какой-то возник, огромная скорость возникла, этот поток темпа, скорости, динамики, вот этого драйва в хорошем смысле слова, который был наполнен, переполнен любовью, и этот поток вот нас захватил. У нас есть другие видео, в которых мы подробно описываем, что было, просто да. сейчас так коротко об этом да, скажем. Андрей мне рассказывал о любви, говорил мне о том, что любовь это мой путь, мой путь. А я ходила, как замороженная, говорила, нет, мой путь это путь одинокого воина. Я люблю весь мир, я люблю цветы, я люблю природу. А любовь к человеку — это не мое. Вот я так считала. Я была уверена в том, что любовь — это не для меня в общепринятом понимании. Но все-таки потом что-то торкнуло. Видимо, Андрей пробил эту заслонку, которая во мне была очень сильная. Это предубежденность, в первую очередь, в голове. И... И когда я сказала, да, любовь это мой путь, я сама не ожидала, что так вот у меня получится это сказать, да, я люблю, да, любовь это мое, все, тут же как какая-то плотина прорвалась, и потекла река мощная, сильная, свежая, и сразу же я увидела жизнь другой. Я вдруг начала, у меня сразу же, как вот буквально такие вспышки, вспышки, как воспоминания С самого детства. Я поняла, что с самого детства я пришла в эту жизнь, и я уже пришла идти путем любви. А, потому что для меня уже был тогда и образ моего мужчины, образ моего Бога, это мой папа, в котором я видела этот образ, это мой папа, да? Божественный мужчина. Мой божественный мужчина, за которым я шла. И несмотря на то, что папа ушел из семьи, когда мне было лет шесть, у меня была очень сильная травма, но всегда зная, что где-то есть мой Божественный мужчина, мой Бог, я что-то делала, я, что я старалась что-то там делать, я знала, что вот если он узнает о том, что у меня такие-то успехи, вот как он это воспримет, вот он с большой буквы. И вот таким мужчиной для меня был долгое время папа. И потом произошло много чего, тоже не буду повторяться, но вдруг вот когда эта плотина прорвалась, вот благодаря тому, что Андрей вот шел, и он буквально, он физически тратил свою личную силу на меня, потому что я ходила как заснувшая, заснувшая, ничего не понимающая, не помнящая. А он будил меня, тормошил, он говорил мне вот эту лавину информации, которая, кстати, в меня впитывалась, как, как в губку. Я впитывала все это в себя. Я, в принципе, понимала, о чем он говорит, но я сопротивлялась, мое эго сопротивлялось. И он работал допоздна, до, по-моему, до 7 или до 8 вечера, да? Я тоже, когда у меня была смена рабочая, мы с ним встречались после работы, и он шел и вкладывал в меня эту энергию. Он просто вот, ну уже, он даже похудел за то время, когда вот он меня будил, он меня оживлял. Ну похудел. На 10 килограмм Делал, я похудел. А я поправилась в это время. Да, Страшно раз... изможденного состояния. Я... Меня разнесло, что я вообще никогда такой сроду не была. Тут от меня перешло к килограмм. <свят> да, да эти, килограм... Килограм... <свят> эти килограммы буквально в меня перешли. И я... я ожила, я засветилась, мне захотелось жить. Я почувствовала, что действительно путь любви – это мой путь. Я благодарна, благодарна. Моему мужчине родному, Андрею, за то, что он тогда непростую эту миссию выполнил, часть миссии, да, и он разбудил меня, он разбудил мою душу. И с тех пор я все время пишу в каких-то своих там, ну, ВКонтакте, на своих страничках, в Фейсбуке, я все время пишу о любви, потому что я знаю, что те люди, у кого действительно вот тоже путь любви, путь парного совершенствования, они не могут жить без этой энергии, так же, как и я не жила без нее. Я буквально уже подошла до того, что я решила умереть. Ну, нормально это, да, в самом расцвете сил решила умереть. То есть, когда мы встречаем такого человека, нам посылается эта встреча, мы чувствуем эту любовь. Наша Душа не может не любить этого человека. Пусть пока это человек, это образ человека. Он нас манит, он нас влечет, Его Душа не оставляет нас равнодушным, Его Душа звучит для нас, как самая лучшая музыка. И мы чувствуем и выражаем эту Любовь к его Душе. И очень важно осознать, если так происходит с вами, если вмешивается ум и говорит, зачем тебе это нужно, что тебе дает эта встреча? Ну, а если вам не нужно жить вместе, если вы вообще не, не близнецовые половинки, если ваша встреча не для воссоединения и так далее, и так далее, ум, он найдет массу отговорок, чтобы только успокоилось ваше эго и жить по-прежнему, чтобы оно снова стало. Ну тут вот зрители сейчас могут сказать, ну вот хорошо, как Шанти рассказывает, замечательно. Она же встретила свою близнецовую половинку, и чего же отказываться от любви, тем более, что мужчины ее пробуждают, они вместе, они друг друга любят, потом соединились, пошли, миссии стали выполнять, все прекрасно. Вы знаете, все страны, очень, со стороны очень все прекрасно. Кажется, что все так легко, замечательно, да, на самом деле мы прошли, ну я не знаю, а... Адовые муки, без преувеличения, это муки ада мы прошли. То есть мы прошли действительно такое колоссальное очищение испытания которое, я не знаю, когда мы сможем описать это и сможем ли вообще это описать. Я думаю, что не стоит. Это, это и не стоит, это и невозможно. В каком-то фильме ужасов вы можете что-нибудь подобное увидеть, но это же фильм, а тут жизнь. Так вот, э, вам может показаться, ну вот как здорово Шанти рассказала, встретил свою близнецовую половинку, а если я встретила свою родственную душу, то зачем мне это? Ну вот тогда эстафету уже перехватываю и я. Шанти рассказала о встрече о нашей, а мы близнецовую пол... Я могу как раз об этом тоже часть сказать, сейчас коротко достаточно, а, о том, что когда мы встретились с Андреем и... Первые месяцы эйфории, вот 11-12 ступени, они закончились, и, соответственно, началась 13 ступень. Нет, ну тут пойми. И тут я поняла, что на самом деле, когда я вкусила всю прелесть 13 ступени. Прелесть в кавычках. Да, ну естественно, кто проходил, он знает, что за прелести. Всю прелесть этой 13 ступени, на самом деле, вы знаете, я тогда подумала и очень пожалела, о том что когда я встречала своих родственных душ я хотела чтобы это вот был мой мужчина вот мой мой целиком да ну, вот как многие хотят вот значит встретились мы полюбили значит должны быть вместе все больше меня ничего не интересовало а ведь это была прекрасная возможность подготовиться к встрече с уже своей божественной половинкой и мне не было бы так трудно если бы я прошла тогда миссию ни одну даже миссию с родственными душами то есть с несколькими Родственными Душами, если бы я прошла тот опыт, оставаясь в той Любви, которая была, и сказала бы тогда «пусть», и случилось бы рост моей Души, но я пошла другим путем под горку, я решила умереть и, и сама себе <социально> сделала лучше. То есть вот сейчас Андрей будет говорить о миссии встречи Родственных Душ. Каждая миссия встречи, каждая, абсолютно каждая, я сейчас просто в этом убеждена. А, много чего личного я не хочу рассказывать не, на, на камеру, потому что есть личная жизнь, есть личный опыт, который пока еще должен созреть, вызреть, может, там к 70 годам я его озвучу, если доживу. Но мне хочется сказать, что сейчас я прекрасно понимаю, что миссия встречи абсолютно с любой, под категорией родственных, родных душ, будь то кармический партнер, будь то родственная душа, очень важна эта миссия. И если вам дано сейчас то, что дано, вот, то и принимайте. Потому что вы себя просто обезопасите от многих и многих ошибок, от многих дальнейших трудностей, когда вы уже встретите другого человека. Может быть, встретите так же, как и я, вот, максималистским путем пойдете, и Бог даст вам встречу с вашей Божественной половинкой. И тогда вы поймете, как это невероятно трудно, сколько вы еще в себе там внутри не проработали, сколько еще нужно вычищать и вычищать, что могли бы вы прекрасно сделать вот с тем партнером, с которым бы не было таких у вас американских... душой. Да, таки, таких американских горок. Поэтому принимайте как благо любую встречу. Это вот просто мой искренний совет уже по опыту моего пути, моей жизни. Просто хочется искренне пожелать. Принимайте. Всегда, все, что мы говорим, основано, полностью основано на опыте. Основано, в первую очередь, на нашем опыте, на моем лично, на опыте Шанси, на нашем обоюдном совместном опыте. Основано на опыте многих, многих сотен людей, с которыми мы знакомы, я, которых я консультировал, консульти, консультирую, которые приезжают на живые тренинги и так далее. То есть, это все опыт. Это не просто наше досужие рассуждение о том, как было бы хорошо, а что нужно сделать и так далее. Это именно передача опыта. Мы передаем вам очень ценные знания, которые оплачены на самом деле потом и кровью, и колоссальной болью и так далее. Поэтому то, о чем мы говорим, имеет очень серьезное значение. Так вот, переходя к встрече с родственной душой. А, ну да, давайте так. А раз уж мы так подробно рассказали о встрече с Божественной половинкой, то уже и нужно сказать, какая же миссия встречи с Божественной половинкой. На самом деле очень большая. Это действительно так. И эта миссия встречи с Божественной половинкой всегда сопряжена с потоком Любви.